Всем привет, ребятки! Сегодня тоже решил налить коту праздник устроить. Смотрите, что с ним. Варьянки, короче, коту налил. Сейчас смотрим, что с ним происходит. Себе чаю налил. нормальный вас вас вас вас вас вас вас что с что с тобой, Василий? Василий, что с тобой? Я не знаю Я не Еще весь вымазался Вот что ребята, сегодня Васька пьет в настойка, 25 миллиграмм, вот так ты вот его колбасит, да Василий? Да Василий, он так поставит тебя. Васька, пить будешь еще, Василий? Вась Вась Вась Налить еще тебе или не надо? Хватит, наверное, да? На сегодня хватит тебе Побалдел и хорошо Да, Василий? Ой, ты всю эту газету на ней все вывалился, сейчас вонищий сейчас тебя будет пипец. На улицу пойдешь сейчас. Да? Хорошо тебе. <связывая> <связывая> Помыться решил, смотри Василий, Ложил что Ладно, Ваську <связывая> пару капельки еще налил. брат <смех> Ну раз в месяц можно им позволить такого побалдеть то <смех> напилась а ты пьяна <смех> не дойду я до да? Дома довела меня Рубка, да. Нет, до того, Вот так вот, ребята, балдеки. У нас кошаки раз в месяц. Для профилактики, для сердечка надо им. Да? Рыжик. Всё, ладненько, ребят. Пускай ребята отдыхают.